Интригующие постановки в исполнении самой неординарной балетной трупы Москвы. Культовая весна священная и мифическая «Медея» Театра балет «Москва». 21 ноября. Вечер современного балета в Большом театре Беларуси.